Всем привет! Сегодня я разбираю планировку 95 квадратных метров. Это квартира, которая находится в жилом комплексе Клевер Парк. И делаю я это для семьи, у которой есть ребенок, и они ожидают, возможно, второго ребенка. И ключевой момент – эти ребята любят тусовки, приглашать гостей, совместно готовить, устраивать какие-то застолья, вечеринки, просмотры перед телевизором, играть в игры. Короче говоря, им нужно большое общее пространство, где им будет всем комфортно, светло, просторно. Поехали. Начну я с того, что предлагает нам застройщик. У нас есть прихожая со шкафом, и когда установится этот шкаф, то от прихожая останется, хотел сказать рожки до ножки, да нет, просто узкий коридорчик, в котором не совсем комфортно, будем менять эту ситуацию. Дальше мы попадаем в холл, но это не холл, а коридор просто вытянутый, из которого есть вход в одну жилую комнату с санузлом, кстати говоря, с отдельным, есть вход в другую жилую комнату с гардеробной, кстати сказать, достаточно узкой, пролазить туда придется бочком, но тем не менее она есть. Далее, общее пространство есть, называется кухня-гостиная, она всего лишь 18 квадратных метров, это очень мало, скажу я вам, дорогие друзья, и под портрет вот этой конкретной а, семьи, ну или на нее похожей, те, кому нужно большое пространство, воздух, простор, общение, тусовки, это, конечно, не подходит, буду менять. Далее у нас есть общий санузел, она же ванна, и вход в большую спальню очень странной формы. Как будто два квадрата наложили друг на друга, получилась очень такая ромбообразная странная фигура. В общем, друзья, сейчас я вам покажу, что можно сделать с такой планировкой, как сделать ее максимально комфортной для семьи с ребенком, для семьи, которая любит, тусовки, которой нужно большое общее пространство. Я знаю, что у многих есть такой запрос. Поэтому, если вы мучаетесь своей планировкой, не можете ничего придумать в вашей квартире, то обращайтесь ко мне, я вам сделаю разбор планировки, придумаю новую максимально комфортную услуга. платная. Переходите по ссылке в описании, заказывайте эту невероятно полезную услугу. Итак, первое с чего я начал работая с этой квартирой это увеличил прихожую, а просто отодвинул стену. Таким образом прихожая стала шире, влез большой шкаф, Осталось место под комод, под пуфик и достаточно большое пространство, где могут гости нормально прийти, раздеться, не толкать друг другу и не ждать, так сказать, в очередь, как за колбасой, там где-то за порогом, пока один переоденется, другой зайдет. Нет, это достаточно просторное помещение такое должна быть прихожая. Она должна не только вещи ваши вмещать, но она еще должна быть и красивой. А что касается размера, она должна быть соразмерно вашему пространству. Здесь большой проем я сделал, из которого сразу же просматривается большая объединенная кухня-гостиная. Я объединил две комнаты, снес перегородочку. И теперь у меня стало не 18 квадратных метров, а почти... 30, даже с небольшим, 33 квадратных метра общее пространство. Что сюда поместилось? Кухня с островом. И это очень здорово, потому что если речь идет о тусовках, то здесь мы можем устраивать фуршеты, поставить конопушки, расставить бокальчики с шампанским или с чем угодно, с чаем, например. Ходить вокруг, брать. Можно подсаживаться к этому острову, можно совместно готовить. В общем, остров это очень классная, крутая штука. За островом есть большой стол на 6 персон, но при необходимости можно и еще народ разместить. И вот вам, пожалуйста, застолье. И вот все, как любят мои, так сказать, дорогие, любимые персонажи, для которых, предположительно, я делаю эту планировку. Остается место под большую диванную зону. Это большой угловой диван. Все, как вы любите. Есть кресло. Можно еще и второе поставить. Столик, телевизор. И остается еще небольшое место, где, хотя почему небольшое? Достаточно просторное, где можно танцы шманцы устроить. В общем, вообще все для тусовок предусмотрено. Что удобно в этой квартире что детская в одной стороне а спальня родителей в другой начну с детской здесь я убрал такую опцию как ванная комната совмещенная с детской потому что и ну или со спальней потому что эта ванная становится еще и гостевым санузлом чтобы Гости могли пользоваться туалетом, когда пришли, собственно, к хозяевам квартиры. А также эта ванная является ванной для детей или для ребенка, тот, который предполагается здесь вот разместиться в этой комнате. Комната 16,8 квадратных метров, соответственно, здесь может вполне комфортно разместиться один ребенок. Ну и при появлении второго. Второй тоже вполне себе здесь с комфортом у нас разместится. Остается мастер-спальня. Мастер-спальня, получается, следующим образом сформировалась. Я присоединил коридор к спальне и получилось, что здесь есть шкаф, кровать. И вход в свою собственную ванну, ну точнее это не ванна, а душевая и санузел. Есть зона для душа, есть туалет, есть раковина и есть место даже для комодика, чтобы хранить многочисленные вещи. А если не влезут, то за раковиной... И унитазом есть узкий встроенный шкаф внутри которого коммуникация а сверху шкафчик с открывающимися и закрывающимися дверками это очень удобно хранить все многочисленные бутыльки которые есть в ванной комнате также здесь удалось в закуточке разместить зону постирочной. Единственный минус заключается в том, что если ночью включать эту стиральную машину, то будет слышно и это некомфортно. Ну, то есть мы спим, тут стиральная машина стирает, некомфортно. Придется стирать днем, когда никто не спит. Но зато есть место под размещение вот всего вот этого постирочного, там включая корзину с бельем, включая уборочный инвентарь. И таким образом удалось стиральную машину убрать из ванной комнаты. И теперь ванная будет красивой по-настоящему дизайнерской комнатой, а не просто постирочно-помывочной. В общем, всегда находите место, куда убрать стиральную машину. Итак, квартира получилась просторной, большой. При этом маленькие спальные комнаты, ну если учесть, что мы в общем-то в спальнях проводим минимум временем, а максимум в общем пространстве, то это вполне логично. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как бы вы сделали для себя, сделали так, или оставили предыдущую планировку, в которой есть две детские, но маленькая кухня-гостиная. Очень интересно узнать ваше мнение. Переходите в описание, там пишите. Ну а если эта квартира вам не подходит, то переходите по ссылке Инграфикон это такой ресурс на котором вы можете подобрать квартиру по своим параметрам по цене и еще по множеству всяких разных очень удобно делать подборочку ссылочка в описании но на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока да прибудет с вами муза и достаточно просторная и достаточно просторное пространство ну и так, ну и. Итак, давайте, так и так, давайте.